Всем привет! С вами Настя Ясная моя рубрика «Ясные мысли». И сегодня я хочу поговорить с вами о том, что я и моя программа «Ясная жизнь» не для всех. То есть моя программа, методы ее воздействия и решения подойдут далеко не каждому человеку. От чего это зависит? Это зависит от мировоззрения, в первую очередь, и от осознания. Если человек мыслит не дальше табуретки и не осознает, что у него проблема. Mm -hmm. Ну, бывает так, что родственники осознают, а человек нет. И родственники начинают бить в колокола, а человеку пофигу. Ну, так вот, если человек не осознает, то mm, нам будет не о чем говорить. Это первое. А второе, существует еще три вида боли. Первый вид боли, любой, любой, чтобы у вас не болело. Например, это или одиночество, или это алкоголизм, или это, например денег нет, да, там постоянно вы в кредитах, в долгах и так далее. Существует три вида типа боли. Первое – это слабое, когда ты вроде как, тебе не не устраивает, там что ты постоянно в кредитах, в долгах, у тебя нет денег. Но все равно ты как-то выживаешь и думаешь, а как-нибудь рассосется. Второй тип боли, когда ты понимаешь, что ни хрена не рассасывается. Все эти, все эти кредиты и долги, и отсутствие бабла тебя душит, ты пытаешься решить это, бегаешь по психологам, нифига не помогает, в общем, это болит, жить уже спокойно не получается. И третий тип боли, когда ты уже не можешь с этим мириться, когда ты понимаешь, что, блин, реально проблема не решается, и что ты, блин, реально ее хочешь решить во что бы то ни стало. И вот тогда, тогда получится, потому что в этом случае человек осознает и берет на себя ответственность за то, что будет происходить дальше, да? Ну а в чем заключается успех моей программы? В том, что я работаю только с теми, у кого третий тип боли, которые готовы, осознают и хотят ее решить на сто процентов и работают вместе со мной, то есть я говорю, что делать а люди, соответственно, это делают, и у них получается. Я корректирую и так далее. Да? То есть человек готов, хочет и делает. То есть он не просто говорит, не просто плачется кому-то в жилетку, а он готов, хочет и делает. До встречи на моей консультации. Пока-пока!